Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня в 18.00 по Москве стартовал проект World Манео». Это фонд взаимопомощи «Мир денег». Мы находимся на главной странице сайта. Как вы видите, сайт очень красивый, цвет апельсина, цвет и запах апельсина всегда притягивают деньги. Поэтому это очень денежный проект. Ну, давайте зайдем ко мне в кабинет и посмотрим, сколько же я заработала на сегодняшний день. Ну, на сегодняшний день я заработала 11 тысяч так как я уже проплачивала внутренним переводом партнера, партнер мне на карточку перевела, а я ей внутренним переводом. Здесь есть внутренний перевод. Немножко ознакомлю вас с тем, кто не знает. Вы можете зарегистрироваться. Ссылочка будет по моей, под моим роликом. В первую очередь вы... Обязательно проверяйте при регистрации э, э, мой логин. Логин у меня Леди 1. Когда зарегистрируетесь, пройдите, пожалуйста, в профиль. Поставьте свою аватар обязательно, потому что, э, ну, как, партнер должен быть всегда с аватаркой. Э, пожалуйста, напишите свой скайп. В обязательном порядке. Если нет скайпа, хотя бы напишите. Отображаться ваши партнеры. И здесь находится ваша реферальная ссылочка. Здесь даже есть сокращенная реферальная ссылочка для соцсетей. Ну, в разделе «Финансы» вы можете сразу же здесь пополнить. Выбираете платежную систему. Платежные системы здесь две. Здесь «Перфект Мани» и «Пайер Кошелек». В спайра кошелька вы вводите сумму, вход здесь 1000 рублей, вводите тысячу рублей, выбираете платежную систему. Если вы выбираете платежную систему Perfect Money, то вы вписываете в рублях, а списываться у вас будет с вашего Perfect Money в долларах. А спайра вы можете пополнить рублями. Нажимаете кнопочку «Пополнить», сайт перегружается и вас переносит на вашу платежную систему. Там вы подтверждаете и вас заново перекидывает система сюда в кабинет. Ну и как только на баланс у вас будет здесь 1000 рублей, вы заходите на площадку и активируете вот эту площадочку «Купить». Ну и теперь давайте посмотрим мои площадки. У меня на сегодняшний день у меня... Закрылись площадки Первое полностью, все закрыто. А я уже выставила здесь управляемая матрица, ребята. А здесь можно управлять и подставлять, помогать своей команде, продвигать полностью команду. А поэтому у меня закрылись уже мои два первых стола. Я нахожусь уже на третьем столе. И у меня на втором тоже закрыто уже один стол и открытых два, потому что у меня два клона. Вставила я уже галочку под своего партнера. Вот она у меня на первом столе у меня пойдет под Таню. И я выставила галочку под другого стола. которых два, два стола есть и на втором а, открытых, они у меня постепенно там закроются. А также а, можно вставлять и Открываться вот у меня одного партнера я подставила на второй стол, у нее закроется, и она ко мне перейдет на третий стол, и у меня откроется четвертый стол. Ребята, это очень хорошо. Вход здесь 1000 рублей, выход здесь 105 тысяч. Это великолепно заработать перед Новым Годом. Ну, и теперь э, хочу показать вам промо-материалы у нас есть. У нас очень хорошие, красивые баннеры. Вы можете их скачать и э, пользоваться этими баннерами. Деле финансы, ребята, э, я э, при вас я хочу поставить на вывод, чтобы вы убедились о том, что вывод есть. Я буду выводить на Payer кошелек. Выводить буду 9-9. Обязательно нужно внутренние переводы, и вывод обязательно нужно подтверждать через почту. Заходим на почту. Смотрим, здесь нет письма. Значит, смотрим, можно обновить почту. Вот оно пришло. Наверное, это письмо. Да, это вот. Подтверждать. Подтвердить. Я подтвердил. Вот. Ну и теперь я, наверное, поставлю на паузу. А, и подождем, как только придет вывод, я сразу же продолжу ролик. Ну, хочу вам, ребята, сказать, что у нас есть а, чат. Вывод у нас уже работает, уже админ выплачивает. А, здесь можно даже не сомневаться. А, и вывод работает, и внутренний перевод работает. Так что у нас уже Никита нам а Соломин выплачивает. Ребята, я на паузу и продолжим. Как только деньги придут на паер-кошелек. Ну вот, ребята, и ой -ля -ля. Прошло 10 минут. Проверяем почту сразу. Пожалуйста, 9806, 83 копейки, проект «Вор ага. Проверяем паер-кошелек, ребята. Вот они, они на пайр-кошельке, эти денежки. А, поэтому проект платит. Вывод идет а, мгновенный, можно сказать. А, поэтому, ребята, ссылочка будет у меня под моим роликом. А все мои контактные данные. А, те, кто, а, те, кто хочет добавиться ко мне в команду, вы можете, будет вот такая визитка. Вы открываете эту визитку и вы сразу можете попасть ко мне в контакт, вы можете попасть сразу нажимаете кнопочку в «Скайп», ко мне в телеграм добавиться на ютуб канал ко мне в твиттер «Одноклассников» и инстаграм одноклассников у меня нет ребята с ними я не дружу уже 8 страничек забрали, поэтому дружба у нас закончилась. Я поставила на Одноклассников жирную большую точку. Ну и теперь в конце давайте ролика мы заново все пройдем. Как пройти регистрацию? Нажимаем регистрация. Вводите свой логин, вводите свою почту, вводите пароль, подтверждаете пароль, обязательно смотрите, кто вас пригласил. Логин мой леди один. Я согласен и зарегистрироваться. Как только вы зарегистрировались заходите обязательно на почту ищите письмо в почте и письмо может попасть в спам сразу предупреждаю о том что мы работаем только с почтами яндекс и gmail.com на другие почты письма не приходят поэтому указывать только эти почты. Ну и как когда вы только подтвердили регистрацию, следующий шаг, вы за, заходите в раздел «Профиль», заполняете свой профиль, ставите «Аватар», вписываете свой «Скайп» обязательно, вписываете обязательно свои кошельки, куда вы будете деньги выводить, нажимаете кнопочку «Сохранить». Все ваши контактные данные полностью сохранены. Заходите в раздел «Следующий шаг», в раздел «Финансы». Выбираете платежную систему, с какой системой вы будете пополнять. Вводите сумму 1000 рублей. Пополнить вас система переводит на ваш пайер-кошелек. и Вы подтверждаете и заново uh, оказываетесь в этом кабинете. На балансе у вас будет 1000 рублей. Заходите в раздел площадку и покупаете эту первую площадку. Ну, <Marin -1> напоминаю, в разделе... Становитесь в матрицу. Матрица маркетинг полностью расписан, нарисован в моем предыдущем ролике. Поэтому я сейчас просто вам вкратце расскажу о маркетинге. Значит, первый стол у нас когда становятся первые два партнера вы переходите автоматом на второй стол с третьего партнера 1000 рублей у вас идет на вывод это накопительный стол со второго стола когда становятся у вас три партнера вы переходите на третий стол значит первое, с первого партнера когда становится вам на, третий, на первый партнер на третий стол вам три 3000 на вывод, второй партнер 6000 на вывод, с, с третьего партнера идет 1000 на вывод и 5000 идет на покупку автоматическую следующего стола. Первые два партнера становятся, у вас автоматом покупается следующий стол и 5000 на вывод. Ребята, ну а теперь... Посмотрите здесь, это самый смак. Посмотрите, как только вам становится первый партнер, 30 тысяч на вывод. Как только становится первый, второй партнер, 30 на вывод. Как только следующий партнер становится, 30 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, здесь есть реинвесты, все в маркетинг. Ну, давайте я вам в следующем ролике а, более подробно расскажу маркетинг. Ну а сейчас я хочу закончить вот такими словами в заключении. только сейчас и только вперед жизнь проходит ребята вчера никогда не возвращается, не нужно откладывать на завтра то что можно сделать сегодня успех внутри каждого из нас. При условии, что мы верим в себя. Начните делать, что действительно изменит вашу жизнь. Не сидите в иллюзиях. Добавляйтесь ко мне в скайп, в телеграм, в соцсети. Я вам дам полную информацию, как превратить каждый час нахождения в интернете в деньги. Ну, на этом с вами была Ольга Арзуманян. Жду вас в своей команде. До новых встреч на моем канале.